Закон чистоты, закон чистоты Понимаешь, это и есть закон чистоты Когда ты перепрочитываешь себя и находишь то минимальное При добавлении которого тебе начинает нравиться То, что с тобой происходит Твоя жизнь начинает тебе нравиться И знаешь, что еще хочу тебе сказать? Пиковые чувственное переживание чистоты по яркости сопоставимо только с сексом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 ты знаешь, что свободен от заката до рассвет Ты в поле чистоты, ты и то, ты Ты -то, ты Важно не кто ты, а с кем ты Соус, я отвечу на вопрос У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чём секретный соус? Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос У всех людей разный рост, не важно, где ты рос Йоу. Мы одна команда, это есть секретный соус Йоу, секретный соус Так, что тут у нас? Хе, я прорвался в блоки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 Равенством незнаний, вот и весь секретный соус. Люди с разным опытом, одним способом добиваются нового, чтобы работать и находить то незнакомое. Что-то очень безумое, что их породник. В такой команде мысли, словно воды родник. Если ты проник в нее, то ты знаешь, что ты фаворит. В чем секретный соус? отвечу на вопрос. У всех людей разный роз. Неважно, где ты рос. В чем вопрос? Это секрет. ные команды создаются на основе главного знания. Незнание и есть главное знание. Полоса для моих близких Мы одна семья Я не потерплю твои обиды Вокруг одни козлы никто не знает причины, кто их огорчил Но если ты слепый То тебя слили парень В кризисе Слили прямо в кризис. Воу, в кризисе В кризисе Главное знание это не знание Но надо знать Главное правило это не Вы Выходи побеждать Кризисе кстати, читал мою книгу. Много полезной инфы для тебя, если не видел. Если... Кстати, прости, что обидел. Прости, что обидел. Прости, что обидел, но я не знал, как еще тебе помочь. Ведь ты пись! Следующие попытки. И запомни: главное правило — это нет правил. Выходи побеждать. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Ты меня спросил? Руки в небеса, ты все можешь сам. <кх> Но все же, что же делать? Ты сам прекрасно знаешь, как и что тебе сделать Каждый задает такой вопрос, но в чем дело? Все же в голове могу дать совет Плыви по волне и надень тень Когда инстинкты перестали работать Сделай задержку, перестань их применять Но когда ничего не работает, что делать? Обратись силой и любовью к высшим силам Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? А? Что делать? Что делать? Ты меня спросил? Руки в небеса! Ты все можешь сам! А, но всё же, что же делать? Ты сильно заблуждаешься, что изучив что Тебе сразу достанется дом на море и Порше? Да... Нет, это, конечно, круто, но... Вот это ты погнал! У всего я вспоминал! Какой капитал! Цель это вопрос, и сколько ты отдал амбиций? Закон чистоты сгодится! Для тебя Необходимо в первую очередь получить доказательства жизни как таковой Вот так это работает И задавать вопрос, что делать Это нормально Что делать, что делать, что делать Что делать, а? что, делать? что делать, что делать Ты меня спросил? Руки в небеса, ты все можешь сам Ты знаешь, что тебе Точно чисто ты. Замысел, замысел, сел его сам и сам целым мэри. Я проложил дорогу, это мой замысел. Видишь, этот путь не спробок, это мой замысел. Измени судьбу другого. Сделай много пользы для других, и это все воздастся Тот, что направил меня прямо наверх Мой замысел, чтобы тебя ждал успех Это мой хайвей, что не для нулей Это мой замысел, настоящий Замысел, замысел Сел его сам и сам тел Мэрин Бэтбелый yeah! Пока ты не делаешь, что сделают другие Замысел простой, но мысли дорогие Если ты поверишь, что поверят и другие Это точно Тренируй свои мысли, они а будут числа Так как приятно быть независимым Твоя жизнь так три Я это мой замысел, мерин мой замысел мой хайфей, это замысел Замысел Мой замысел, это есть замысел. Я имею замысел, это мой замысел. Я это мой замысел, мир мой замысел. Мой хайфлей это замысел. Замысел про себя, это причина твоего выживания. Замысел про пользу для других это причина твоего успеха. Внимание. Мой мерен, это делать много пользы для других. Я выбираю путь героя, написал книгу, прочитает предисловие, Веришь чудеса, но я тебя расстрою. За два часа готовься к бою. Жизнь это проза. Когда-то я все бросил. Думал, получу свою, как в фильме. Мафиоз думал, что это так просто. Но мысли слишком острый. будто козырьки у моего старого дома. Если знаешь свой путь впереди, тебе его не пройти. Ты, скорее всего, отчалишь и оставишь позади. Знаем, к чему приведет. Все хотят, как в кино. Но жизнь это смешной сериал. Сериал. Я выбираю путь героя Написал книгу, прочитаю предисловие Веришь в чудеса, но я тебя расстрою Дом не построить за два часа готовься Я по жизни вот так, иду только в аппарат. Никогда ты не увидишь белый флаг Выбирай, кто ты, друг себе или враг Хочешь МРК, просто так? Окей, может ты просто заблудился? Я прыгаю на борт, чтоб не опоздать мне нужно пару минут, чтобы рассказать об этой жизни, что ты в кино не видел. Это очевидно, но все же не просто. Нам привили то, чтобы не задавали много вопросов. Это проза. Подарили розу. Я забирать свое на месте босса. <как> Я серьезно. Самое простое быть несчастным и знать, кто. Другом. Не оставлю на потом Пропущенные номера, не беру телефон Есть только два пути Играть или уйти Новое в другом, старая позади Новый день, новый вызов Вижу тень закуп лизы Не всегда правила играют нам на руку Вселенная все видит и бросает тебя в засуху Что тебе нужно? Неизвестно Под солнцем нам каждому светит место Новое другого, новое другой. другое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 Новое в другом, это когда-то непонятно. Новое в другом, наполни меня. Новое в другом, я хочу тебя. Новое в другом, наполни меня. Новое в другом, я хочу. Люди, как поезд, едут по рельсам своих привычек. Новое в другом, это когда ты не поезд, не будь как поезд.